здравствуйте дорогие друзья, уважаемые коллеги. Спасибо большое за приглашение за ту честь, которую вы оказали нам пригласив сегодня на это мероприятие. Сегодня, в день 60-летия освобождения нацистского лагеря Аушвиц-Беркенау, мы собрались в древней столице Польши, Кракове. Именно здесь во время Второй мировой войны были совершены страшные злодеяния фашистов, которые сегодня называются Холокостом, величайшим преступлением против человечества. Польша была избрана нацистами местом планомерного и массового уничтожения людей, прежде всего людей еврейской национальности. Польская земля превратилась в эпицентр Холокоста. Он стал кровавым воплощением расовых теорий фашизма, объявившего другие народы недочеловеками. Сегодня, спустя шесть десятилетий, мы воспринимаем Холокост не только как национальную трагедию еврейского народа, но и как общечеловеческую катастрофу. Первыми, кто воочию увидел последствия хладнокровных зверс-фашистов в Польше, были советские солдаты-освободители. Это они навсегда погасили печи Освенцима и Беркинау, Майданака и Треблинки. Спасли от полного уничтожения Краков. 600 тысяч советских воинов отдали здесь свои жизни и такой ценой спасли от тотального уничтожения не только еврейский, но и многие другие народы. Когда мир узнал об Освенциме, он содрогнулся. В центре Европы, давшей человечеству величайших гуманистов, фактически работал мощный комбинат по промышленному уничтожению людей. Поэтому скорбному и страшному пути прошли, как свидетельствуют документы Нюрнбергского трибунала, почти 3 миллиона человек, 2,8 миллиона человек. 90% из них были евреями. Трагедия Свенцима – это горькое предостережение всему человечеству на все века вперед. Холокост показал, как легко срывается предохранитель удерживающий цивилизации от зверства. Зверство, неизбежно ведущего к гибели человечества. И это не преувеличение, поскольку по замыслу и самой логике поведения нацистов Судьбу евреев должны были повторить и другие народы, не в последнюю очередь славянские народы. Все это не подается осознанию. Как можно смириться с тем, что люди специально, по особому плану, способны уничтожать себе подобное? Уничтожать в силу низменных инстинктов, кровавых предрассудков и расовой ненависти. Стоило объявить другой народ существом низшего порядка, как проявлялась готовность истреблять его. И это один из самых труднопостижимых, страшных уроков прошлого. Поэтому мы обязаны помнить и знать причины Холокоста. Обязаны думать о том, почему такое стало возможно, И делать все, чтобы этот ужас никогда больше не повторился. Мы обязаны в один голос заявить нынешнему и будущему поколению. Никто не может и не имеет права быть равнодушным к антисемитизму, национализму, ксенофобии, расовой или религиозной нетерпимости. Совсем недавно на днях канцлер ФРГ сказал, что ему стыдно за это прошлое. И я его понимаю. Это, но это прошлое. А сегодня... Я хочу сказать, что многим из нас должно быть стыдно и за сегодняшний день. Эти споры, споры этих болезней, к сожалению, не уничтожены. И мы с вами работаем недостаточно эффективно. Даже в нашей стране, в России, которая больше всего сделала для борьбы с фашизмом, для победы над фашизмом, больше всего сделала для спасения еврейского народа, даже в нашей стране сегодня, к сожалению, иногда мы видим проявление этих болезней. И мне тоже стыдно за это. Но должен сказать... Но должен сказать, что Россия всегда будет не только осуждать любые их проявления, Любые проявления подобного рода, но и будет бороться с ними, силой закона и общественного мнения. И, как президент России, говорю об этом здесь, на этом форуме, совершенно открыто и прямо. Сегодня мы обязаны заявить, что современная цивилизация находится перед лицом не менее страшной угрозы. Эстафету палачей в черных мундирах перехватили террористы на лицо известное родство нацизма и терроризма. Это тоже пренебрежение к человеческой жизни. Та же ненависть к инакомыслию и самое страшное – тоже стремление к маниакальной цели. Причем для достижения этих целей террористы, не колеблясь, уничтожают всех, кто не идет с ними в ногу, кто не соответствует определенным ими критериям. Убежден, сохранить нашу цивилизацию можно лишь в том случае, если отбросить все второстепенные разногласия и сплотиться против общего врага. Собственно, так, как это и было в годы Второй мировой войны. Политики, государственные деятели 21 века обязаны работать ради высокой цели, ради сохранения жизни человечества как самой высшей ценности. сохранения его достоинства, сохранения человечества как общности цивилизованных людей, способных ценить, уважать себя и других, ценить мир. Большое вам спасибо за внимание.